Всем привет, это коллап, да, такой, значит, как это называется, спонтанный, да, спонтанный, хотя мы давно, стахастический коллаб, то есть мы хотели поговорить с Олегом, да, это Олег Верходанов, если кто-то вдруг не знает, хотя я сомневаюсь, что есть кто-то, кто не знает Олега, астрофизик, астрофизик и популяризатор астрофизики, Просто настолько яркий, что так. вот я вот стою на его лекции и поражаюсь. Вот... И сверху на меня смотришь, по росту ты. Ну, я же по, я ж по сижу, когда я на твоей лекции, это наоборот, я наверх смотрю. Вот, и вот, значит, я добрался до прямо логова, где он живет. И мы находимся... Около аквариума. Да, смотрите, там огромные рыбы. Четыре сама. Огр... Четыре сама. И знаете, что я спросил у Олега? Я говорю, ты выращиваешь, чтобы потом сожрать их? Он на меня как на живодер посмотрел и говорит: а у тебя есть кошка или собака? И я уже понял, какой следующий будет. Долго будет жить сама. Ты ее тоже вообще всем рыбам. Ты ее тоже держишь, чтобы сожрать. Но у меня не было ни кошки, ни собаки. Так что да, это просто аквариум для удовольствия, а не чтобы вырастить и съесть. Для снятия стрессов еще. Ты как говоришь стресс или стресс? Стрессов. Стресс, стресс, стресс, стресс, стресс. Это правильно или неправильно? Я тоже говорю стресс, но иногда хочется рисковать вас, стресс, стресс, стресс. стресс. И что, Они снимают, да? Снимают. Кого снимают? Скажи, стресс. Снимают. А тебе не кажется, что стресс снимает обстановка вот место, где ты живешь, вот где мы сейчас находимся, вот этого поселка? Расскажи про этот поселку вообще. Мы в Нижнем Архизе, если что. И Олег живет здесь и работает здесь. Работает он в шаге от дома, он просто выходит из дома, поворачивает налево и входит в работу более-менее. 33 года. 33 года. И живет вот так. И он, значит, вот эти несколько домишек, они потеряны здесь среди гор. Просто. В лесу. Вот так, да, это в лесу полностью в лесу, если да, среди гор. с Google карты зайти сверху, посмотрите, видно, что это лес. Вот. И это просто... Гоша в лес. В лес. Да, Леша влез в лес. В лес. Первое, первое, что я сделал. Я взял, иду. Я говорю: а что за ограда? Эээ, это э, не трогай. Это каменная ограда 10 века. Ограда не, не 10 века. А, нет? Ограда таких, как мы. Ну, почти 10 века. Почти 10 века. В общем, там жили люди, и они построили три храма. Каменных храма. И много чего, и домики построили. домики остались в виде бугорков. Я, кстати, видел, да, Копаться там нельзя, все запрещено. И там вообще очень интересно. И это историко, архитектурный заповедник. Ходят духи. Духи чувствуются, вот живших здесь людей. Но ты материалист, ты не поймешь меня, но прямо вот хорошо не все слова используешь. Вот так вот, то есть я иду, и такая, знаешь, благодать живущих здесь, благодать да, да, и лучше чем благодать а, лучше, чем аура. Да, наверное, ну, да. Наверное. Благодать, то есть я прям чувствовал это вот, как они здесь есть все. Вот, так что вместо, это очень крутое место. Такое. Я прям Значит, вышел к храму сразу, прям вот так вот шел ну, через лес. Чтобы и... было, чтобы было понятно, поселок Нижний Архыз. это специально стратегическая обсерватория, которая построена позднее... Да чем то, что здесь было раньше. Раньше здесь было э, поселение Алана, возможно, даже столица Маас. Это девятый Аланского царства. Маас, да? Маас. Ну, может быть, это и не Мааз. столица, но вот О, через город. 800 лет кто-нибудь... Девятый Кто-нибудь скажет, какой-нибудь какой исследователь прошлого скажет, что так как Маас... И Маастрихт это одно и то же, то на самом деле Аланы жили в Маастрихте. Но есть, это я троллю, ну, это я троллю Анатолия вообще, Тимофеевича. Вообще-то вообще вообще Аланы заходили до Испании, поэтому все нормально, Все хорошо. А что еще? Значит, поселок сейчас это храмовый комплекс, и есть еще небольшое поселение, где жили эстонцы. Эстонцы, да? Еще живут, да. А все это вместе. Нижний архиз. Место, где живут астрономы, находится в буковом лесу. И вот все, что мы здесь, все, что я видел, это буква. Буква. Да. Но нет а -а -а. такой точки на карте. На карте это нижний архыз. Вот. А что любопытно, что с двух сторон Зеленчука здесь протекает речка Зеленчук, горная речка. Да, двух... и, кстати, по ней сплавлялись мои друзья. Я да. помню, о, катамараны, ну, Зеленчук. с, дву... Зеленчук. Я с двух сам не ходил. сторон Зеленчука находится кладбище прямо на склонах и как говорят те кто видели кто э, как строили эти дома фактически дома построены на кладбище и может быть даже седьмого века на костях ну это уже не кости наверное это уже часть нашей планеты а за, за это время кости как-то ну как, где... кстати устроены все вот ты как ты, ты астрофизик ты ближе как бы к таким вещам как геология да то есть за сколько времени кости перерабатывают и с... в мрамор Кости перерабатываются в мрамор примерно за 250 миллионов лет. А, то есть там все-таки кости? Ну, где-то, значит, если идти вдоль дороги. А, ну да, бывают же раскопки там типа миллионов лет назад, и Нет, там кости вот лежат, да? Сколько там? Ну, 250 миллионов лет, миллиард лет. Когда идет субдукция, одна плита подползает под другую и известняк переплавляется. Я думаю, кости за это время переплавляется хорошо. Все, да? Мрамор. Ага. Да. А, -а, а Мрамор это... Субдукция да. при этом выделяется тепло, да? Нет, субдукция это когда плита подпадает, подлежает под другую плиту давление, и да, переплавляется там. А почему переплавляется там? Там температура высокая. а а, -а. же, под мантией жидкие. Ну, блин, надо вспоминать. Жид... Это наук... Да, вот такое дело. Сейчас мы будем пробовать записывать тогда кусками и потом может даже склеим. Ну, посмотрим. В общем, какая-то э странная, -э какая -то странное, то странное свойство вот... Э Quick Time Player, что он прекратил сам взял и прекратил вот записываться. Ну ладно, Искус... продолжаем разговор. Искусственный да? интеллект в месяц из будущего. Чтобы, да, да. не дай бог, что-то никто не сказали, что изменит будущее. Вселенная такая. Эффект бабочки! Эффект бабочки. Замкнутый, замкнутый времени. Что-то такое, я слышал, я, правда, не смотрел этот фильм. Ну, там, по-моему, слововат, лучше прочитать. За миллиард лет до конца света Стругацких. а надо, надо, надо. Когда стабильность Вселенной вызывает правку в прошлом. Правку в прошлом, Волновая функция по времени, такой нету, конечно, но вот она по времени, у тебя начинает отрабатывать такие фантастические вещи. как. Ну, мы это сочиняем сейчас, а если мы это можем придумать, значит, это может и быть. Так устроен человеческий ум. Это правда. В математике так и происходит. Ты придумал какую-то новую конструкцию? Кольцо, поле там, да? А раз дела, раз, раз и огурцы да. в поле растут, да, все да, хорошо. Или да, лимнивые. На единицы, серебряном да. На серебряном, нет. Я сажаю огурцы на брезентовом, брезентовом поле. Да-да-да, mm -hmm. точно было. Вот. Ну, как-то так. Математика <coughs> <знать> такая, <coughs> да. Вот. вот, что ты хотел еще узнать об этом месте? А, слушай, а вот что делают на этой обсерватории? Обсер... А, а, а, обсматривают небо, да? Ну, первое, я люблю говорить в обсерватории, конечно. Не все так видят. А. Некоторые говорят на Я а обсерватории, а в обсерватории. Потому что это институты. Обсерватории это институты. А, ну да, Это да. лабораторный корпус, это механические мастерские и телескопы, которые принадлежат. Все это вместе обсерватория. Здесь, здесь разные задачи. В основном это астрофизические задачи, есть оптический сектор, есть радиосектор. Часть задач может пересекаться. В оптике исследуют звезды, галактики и скопления галактик. В радиодиапазоне исследуют галактики, активный ядра галактик. В частности, это квазары, сильные радиоисточники. Сейчас, сейчас очень много непонятных слов. Как, а, Какое слово смотрели? тебе непонятно? Квазар. Квазар. Прекрасное слово. Прекрасное слово, о Алеша. Молодец. То есть галактика, я еще понимаю, что такое. Но там еще какие-то радиодиапазоны, да? Но это ниже. Электромагнитный диапазон. Да, да, Это вот ты говоришь, вот у тебя радиодиапазон передает. Квазар это сверхмассивная черная дыра. Это мы говорили, о топологии сегодня. Квазар. Это сверхмассивная черная дыра, на которую падает газ по спирали. Когда он падает, он собирается в диск, он называется аккреционный, И пересекает горизонт событий. Но не весь газ пересекает горизонт событий. Пересекает горизонт событий, значит, как бы ускоряется. Что упало, со скоростью... что упало, что упало то промахнулось. Больше, скорости света, да. Да? И, больше скорости света не бывает. Но ну, не бывает, но а там что-то такое, что вот... Но он переходит из-за из горизонта событий, он вернуться обратно уже не может. Не может вернуться обратно. Вот, да. Запрещено. Это Там действует такой запрет. Гравитация сильнее, чем... То есть, пространство как бы стекает вместе с тем, что в нем сидит внутри черной дыры. Это такой э, не очень глубокомысленный аналог, но чтобы представить, что как бы ты не летел по этому пространству, все равно с пространством ты попадешь в черную дыру. А, стой, стой, стой, стой, стой, стой. То есть, можно я приведу пример, а да. ты скажешь, правильно ли он. Надуем шарик. А, после этого, а, значит, станем его сдувать. И при этом я буду бежать по поверхности, очень быстро убегая от точки сдува, но она вся Наподобие. Осуществляется... На наподобие. На на да, на ну там, на самом деле, считается, исходно считалось так, что э, горизонт событий это область, э, изнутри которой нужна, э, первая космическая скорость должна быть больше скорости света. А такой скорости у нас нет. Но ну и поэтому, как бы, свет не вылетает. Но свет не вылетает не потому, что первая космическая, а потому что свет всегда летит кратчайшим путем, а его Траектория, по которой он летит, называется геодезическая. Внутри черной дыры геодезически замкнуты в он, Они не выходят на опасность. Он просто летит он просто, он просто летит и не может летит. И оттуда ничего не выходит. Я так из уравнений, да, получается? Да. И только... Я прикрою окно, потому да. что там начинается ураган. У нас сейчас да, у, нас, у нас готовится крупное выпадение снега через сутки. Вот. Это будет очень интересно. Но перед тем, как. Начинается такое упадение снега, ущелье гудит, потому что ветер сверху спускается с гор вниз, вот это И по ущелью протекает, как такая сильная ветряная река. И когда вот этот поток идет, ущелье начинает низкочастотно гудеть. Мне эти звуки очень нравятся, я буду под них спать. Но некоторых они пугают. То есть это приведение Тебя пугают такие звуки? Ну, если я подумаю, что это приведение. Как ты можешь подумать? Ты же математика. Ну, ты начнешь вычислять их путь, ты скажешь сколько, сколько? Вот давай так. Сколько а вдруг здесь? оно пришло подожди, ко мне так? Мы, это привидение мы, давай через подожди, математику. Подожди, пришло через... мы поговорим сейчас о привидениях после квазаров. Угу, давай, ну, да. Квазар это сверхмассивная черная дыра. Это значит, масса больше миллиона масс Солнца, но квазары, как правило, миллиарды масс Солнца. Если мы всю эту область собираем, измеряем размер области у такой черной дыры, миллиарды масс Солнца. Это приблизительно радиус Плутона. То есть вся Солнечная система, включая Плутон, будет внутри черной дыры. Вот горизонт событий где-то там пройдет. Значит, да, она маленькая, но там очень много. Пространство крыло. газ бегает, летит по кругу в виде кольца актрисонного диска, это плоский такой диск, <звы> разогревается и становится плазмой. Гравитация его притягивает, возникает сильное магнитное поле, бегущие заряженные частицы разогретые. И это поле начинает разрываться, наматывается на ось вращения черной дыры. И не весь газ переходит в горизон событий, а выстреливает. Получается черная дыра, диск и две летающие струи. Все это вместе квазар. Это яркий радиоисточник. Он находится в центре активных ядер галактик. Здорово. Это, это очень это, далеко. Это, ну, квазары, есть у нас радиоисточники, есть спящие квазары в нашей галактике. Спящий квазар, это 26 тысяч световых лет в нашей галактике. Он не так опасен. Хотя уже прикидывают, как бы это галактика, центр нашей галактики мог бы нам навредить. Ну, например, космическими лучами. Случайно обстрелять нас. Ага. Или взорвать э, звезды какие-то вблизи центра нашей галактики, так, чтобы они взрывались и при взрыве струя там неравномерный взрыв происходит и может образоваться еще одна струя. Если она попадет в нас, то это будет неприятно. А вот будет ли заметно человеку? Если попадет сильная струя в нас, мы это заметим, потому что атмосфера... Неожиданно может быть сдута. Сдута? Космическими лучами. Вообще, да? Ну, например. То да. есть, ты встал утром и нечем дышать. Вообще и да? Ты... Вообще нечем ты дышать. Не встал Нет, утром. Ты не встал утром, Беша. Если ее ночью сдует, то, то сдует но ее здания, и до сезда. Ее... Нет. Представь себе, что у тебя в руках лучемет размером с Землю. Ты смотрел «Звездные войны»? Нет. Там звезда смерти была, она стреляла лазерным лучом. И эту звезду смерти делали по типу вот, вот этой струи при взрыве звезд. То есть нам нужно сделать нестабильность звезды да. так, чтобы она взрывалась. Но взрывается она неравномерно. Взрывается ага. она в каком-то одном направлении, в противоположном. И часто там образуется внутри еще свой аккреционный диск. Потому что... Какой? Кто? Аккреционный диск свой внутри. Ну, у нас происходит уплотнение центральной части звезды в компактный объект. И туда начинает сваливаться газ. И он сваливается не просто так, он может свалиться в виде аккреционного диска. И вот две струи вылетают. И если вот такая струя попадает в нас, ну, представьте себе лазерным лученотом, ну, на самом деле, там не лазерным, а плазменным лученотом, так, по нашей атмосфере. Каково это? Ну, вот как, я просто пытаюсь понять, как это вот, вот я, допустим, у нас она летит. А, струя. Издалека, да? Насколько Из, да. ну, далеко она может отлететь вот так, прицельно? Я могу тебе сказать, что самые далекие струи, которые мы знаем, Прицельно, вот они сохраняют. Да. Страшно подумать. Миллион световых лет от нас. От нас. Нет, длительность струи это у активных ядер галактик. Это называется. В смысле кармированный... они, они, они, они, они не разрываются в течение вот струя сохраняется разность вот расстояние да. от начала до конца миллион световых лет. Ну, по идее, ты выстрелил. Джетом, вот у тебя это облако летит, ну, -ну. Вот, ну и где-то там разрушилось. А если у тебя идет непрерывная струя, и она не разваливается от среды, Ой. а пролетает. Вот рекордные до 4 миллионов лет размер световых лет. А какая она ширина? Ну, ширина большая, ширина примерно э, парсек это. Э, а парсек, кстати, что такое парсек? Давай объясним нашим слушателям, потому что я, я не помню. Парсек это сокращение паралак секунд. Да? А, сокращение пролаг секунда все мы говорим это да, размер расстояния расстояние на небе с которого размер земной орбиты де, э, это ее Раз... я пытаюсь, расстояние на небе э, я пытаюсь понять вспомнить радиус или диаметр вот двоечник, ну ладно, не важно. диаметр, размер земной орбиты на 300 миллионов километров э, размер да, земной орбиты выглядит на небе как одна глава секунда это один парсек. Называется секунда. Сейчас. Один парсек, один парсек, 3,26 суток светового года. 3,26 световых лет, да? Да. Так. Хорошо. Значит, итак, и что еще раз с этими парсеками? <съя> То есть это расстояние до, до Сириуса? <съя> до, до, <съя> до, до 4 парсека. 4 парсека. 12 световых лет. И это расстояние до куда? До ближай? Нет. Это... А, это ширина? Струи, но, что ли? Я ну, могу сказать, все а, снесет, а? ширина струи, ну один э, одна десятая парсека, вообще правильно? Да. Размер аккреционного диска. Если у нас аккреционный диск, если струя поднимается с самого аккреционного диска, там есть странные модели. В принципе, он может собираться э, в очень компактную область и потом расширяться. Но сейчас появились интересные наблюдательные данные, где есть ощущение, что со всего аккреционного диска, но аккреционный диск может быть и больше. 40 астрономических единиц орбита Плутона и он может уходить еще дальше. То есть газ накапливается. Сейчас, то есть подожди, ты хочешь сказать, что грубо говоря струя, ну давай так, размера сильно больше, чем Солнечная система. Да, да, струя больше, чем Солнечная система. Это по диаметру. По диаметру. А длину миллион световых лет. Да. Несется и сносит все на своем пути, да? Ну, что попадает. Вот как это будет выглядеть на Земле? Или Земли не будет, ничего не будет, да? Если долбанет по Земле, то я думаю, не будет ничего. Ничего. То есть мы ничего не ну, заметим. нет, здания... Умрем мгновенно. Здания, да? здания может быть сохраняться, но у нас температура поднимется сразу. Ну, у тебя плазма летит. Это, вот насколько... То есть, типа... Температуру сказать не могу, потому что там э, не совсем температурные вещи, но миллионы градусов, я думаю. Миллион, сотни, это, сотни, сотни тысяч, миллионов. Вот э, молния бьет, там сотня, сотни тысяч вольт. Десятки тысяч градусов. Ну вот так будет, да? Да. Грубо говоря, да. будет молния только шириной до Плутона. Ну это не молния совсем, а некий поток плазмы. Все да, и да, все. Да, снесет, атмосферу сдует. Ну и появится Земли, наверное, если она долго будет. Вот Просходить. сказать не могу. Я на самом деле не такой страшный алармист, но я думаю про это сейчас выйдет книжка. Там что-то такое, как это, гибель, гибель с небес, есть книжка. Угу. Вот, я ее видел, но сейчас... Пересказывать это не буду, это не совсем моя тема, как мы можем друг друга разрушить. Мы же с тобой пацифисты? Ну, я да, я не... Да, с точки зрения космической катастрофы. Я мирный человек, но я же не могу повлиять на космическую катастрофу. Она либо будет, либо нет. Если... Почему ты можешь спастись? Мы можем спастись, мы можем Землю переместить в будущем. Есть несколько способов, как это сделать. А И если для этого это требуется десятки миллионов лет, конечно, но а... Солнце начнет гибнуть через там, 4 миллиарда лет. Мы к этому можем подготовиться. Но у меня это понимание стоит в том, что человечество... Э, Бездарно э, должно... Да, можно да, себя перестроить. Себя можно пере... Человечество можно перестроить. И это тоже будет человечество. Сначала вы, сидите в... Сначала вы смотрите YouTube-канал. Это вы уже начали себя перестраивать. Вы не хотите читать книжки. Вы смотрите YouTube-канал. Это, конечно, хорошо, но и нехорошо. Потом вы заходите в соцсети. Сидите в соцсетях. Потом ваши друзья, оказываются в соцсетях работают лучше, чем вы, потому что у них специальные очки. А некоторые, самые продвинутые, через лет 10-20, будут себе такие чипы вживлять к нервам. И будут подключать через USB себе, чтобы быстрее набирать на клавиатуре. И вы уже, оказывается, уже не просто люди, они а немножко андроиды. Да. Вы красите, то есть вы занимаетесь трансгуманизмом. Не знаю, как Алексей Владимирович... Не знаю, как Алексей Владимирович. А я считаю, что трансгуманизм – это неплохо. Красьте волосы. Я того же себя Красьте ногти. Красьте, делайте себе дополнительные органы. Там, третьи, восьмые, шестые почки. Они вам помогут и упростят жизнь. Но начинайте это все с соцсетей, с ютуба. Смотрите Канал Алексея Владимировича да. и вы узнаете, как сделать трансгуманисты. Каждый, каждый из нас, каждый из нас, да, слушая это, делает э, сам выводы для себя: красить вам бороды или нет в зеленый цвет. Ну ладно, ты на Тему намекаешь, да, что у него волосы головы. А я ж не знаю, я не видел а -а -а. его. Нет, просто Тема. Я, э, у скажи у спасибо, Тём... что я не спрашиваю, кто это такой. Тема видел. Да, ты мне уже рассказал об этом. Но ты не знал, да, кто это? Нет, я знал когда-то, давным-давно 10 лет назад. Я слышал это имя. Понятно, но в Нижнем Архезе не актуальны никакие имена из остального мира, поэтому и меня тоже, он, вот только сегодня мы познакомились здесь. С тобой. Прямо вот сейчас, Север. Ты кто? Ну, где Алексей? Здесь реально, здесь Очень можно не знать, кто президент там всего вообще, кого угодно, да? Здесь можно просто жить... А нет, от президента же зависит финансирование. Да, я вам признаюсь, бюрократия зависит от... Руководство. И, и деньги, наверное, тоже, да? И деньги тоже. Ну, да. И это такие связанные вещи, оказываются Ужасно, И Дёша в этом случае сразу грустит. И я тоже. Да, потому что ну, эту бюрократию надо убрать. Ну, Демократия тоже, но это другой разговор. Бюрократию ну, надо убрать, а деньги, наоборот, привезти. Ну, вот, квазары и ну, на Там да. исследуются <über> и микроквазары. <một> это двойные звезды. А да. Да? вы исследуете их, да? Вы их видите? Да, так это радиоисточники. И ты их видишь. Твой мобильный телефон их видит. Он по ним определяет свое положение. GPS определяется по станциям на земле, станции по земле ориентируются по спутникам, а спутники привязываются к астрономической квазар, да. сети, которая строится на квазарах. Квазары это реперы, стабильные точки, Вот это круто. по которым можно черные дыры без них без черных дыр лезть. Нет телефонов. Собственно. ничего, нет. Вот даже YouTube не будет. Вот работать, это мне без нравится, дыр. слушай, мне нравится, а это. все связано, мне нравится, когда все совсем Чего связано. Это? Даже рыбки живут, потому что я черные дыры. Холист. Холист. я считаю, что вообще все совсем связано. Теперь поговорим. О призраках. Меня очень взволновал вопрос о признаках. О призраках. о призраках. Да, что. Призраки имеют массу или нет? Интересный вопрос. А смотря в каком виде они к тебе явятся. Предположим, они явятся если в самом... виде грузовика с дровами, то имеют. Имеют. А если в виде а... воспоминаний, энергию, энергию, то нет. Энергию откуда они возьмут? То есть это зависит от того, как они решат. Значит, они, без, значит, будут, первое. Без, как это, они будут параллельны нашей физической реальности или они в нее встроятся. Вот, вот. По, вот параллельно физическая реальность может с нашей реальностью взаимодействовать? Да. да. Как? Да. Через какой взаимодействие? Через мозг. То есть электромагнитно. Это вполне возможно. Я бы так сказал. Значит, я не знаю ничего про это, но я бы а, сказал так, что. Ну, вот ты как математик, но да, тебе нужно. А писать... теории это в, вполне систем... возможно. Да. Систему взаимодействия надо. Значит, электромагнетизм. Значит, ты можешь. Может быть, может быть. Я, я не значит, знаю. Ты а можешь... ты веришь в телепатию, кстати? Скажи мне. Нет. Не веришь, Нет. да? А вот я верю, потому что я много раз наблюдал такой момент. Да, так, тогда нужно определиться. Ты можешь наблюдать. Но при этом я не говорю, что я могу доказать ее существование. Я говорю, что я в нее верю, потому что я наблюдал. Много раз. Но этого много, еще не слишком много для статистики. Это ты сказал. Обрати внимание. Не, не я тебе. Да, то есть, я именно верю в телепатию. Я а, не, ты определи, а, а, что такое телепатия. Это вот что такое. Ну, я приведу просто пример и все. Пример такой. А, сижу я и вдруг вспоминаю. Блин, Сереге-то я так и не выслал то, что обещал. И тут звонок на телефоне от Сереги. Вот это я называю телепатией. А, как бы... Скорость передачи информации конечна думаю, что электромагнитная волна. Электромагнитная, электромагнитная волна. Ну, я то думаю, на самом деле, что ничего вообще волшебного да. нового не будет. О, то наука, А, а теперь да, а, а теперь, ну как электромагнитизм мы знаем? Нет, да, но в смысле, что мы а теперь... не умеем пока это. Почему мобильный телефон действует? Ты знаешь, мобильный телефон, зачем тебе телепатия? Нет, а вот как все-таки, когда он, смотри, вот почему, когда он у меня в сумке начинает только-только э, собирается начать звонить, я вспоминаю про человека, который вот сейчас звонит. Вот он перед звонком чуть-чуть подергивается? Чуть-чуть, а потом начинает звонить. Там есть задержка. Нет, это не объясняет всего, потому что многие случаи стали в том, что я То есть ты можешь брал телефон. Все. Да, есть много случаев. Значит, сейчас мы проведем эксперимент. Сейчас я буду Лёшу звонить, и он будет узнавать. Звонить. Не буду, в том-то и дело, что а -а -а. он всегда работает. Почему я говорю верю? Потому что не, нет... Э, вот наука бывает... Кстати, вот это очень интересный вопрос, который бы я обсудил. Значит, бывает стадия... Э, бывает стадия совсем догадок. Бывает стадия анекдотал evidence да то что называется то есть некоторый отдельный некоторый ряд отдельных наблюдений которые невоспроизводимы на практике ты их запоминаешь но вызвать так не можешь это психологический эффект но вот все-таки ты подкидываешь кубик сто раз вот с разными единички до шестерки у тебя выпадает там 70 раз или монетку пусть монетка там больше вероятность что одна сторона выпадает 70 раз ты это запоминаешь и говоришь, смотрите, я подкинул очень много, и упало 70. И вот я уверен, что статистика не работает. Но это лишь одно из возможных объяснений. Другое возможное объяснение, что у нас там какие-то... Ну, это не про монеты, а про телепатию. То есть, э, про телепатию одно из возможных... Но ну, все-таки, как выглядит это объяснение здесь? Вот смотри. Э, было очень много раз вот эта ситуация с телефоном или ситуация, э, которая была ровно наоборот. То есть, я звоню, да? Так, что у нас хочет? он? Нет, все нормально, да? Привет, привет. Все нормально, да, да, да. Значит, я звоню человеку, и он, ох, ела пала, секунду назад я тебе подумал. То есть, было и в ту, и в другую сторону, и очень много раз, и, как бы сказать, э, я это называю серой зоной науки. То есть, это то, что не стало наукой, потому что мы не умеем это воспроизводить. И в этой серозоне это очень долго может находиться, ну, как бы, сколько угодно долго, в общем, если не проводить эксперименты и не понимать, как их даже с дизайна, этот эксперимент провести, Но это дизайн сколько угодно. Дизайн понятно. Но при этом все-таки у нас нету, как бы, ну, у нас нет никаких сомнений, что это было много раз, и это явно там что-то происходит, Но сомнений даже нет. Есть селекционный эффект, ты запоминаешь положительные моменты. Ну, а что, что в данном случае могло бы быть отрицательным? Сколько тебе звонков происходит и сколько из них ты предугадываешь в день? Да, я попытался, попытался сделать некий, как это сказать, ну, э, вот, но сделать на это скидку, да, то есть э, все равно надо смотреть там по людям, да, вот этот, вот этот человек, там сколько раз, ты звонил, сколько раз ты его угадывал. Нет, получается, все-таки что-то многовато, то есть э, слишком много. Не, не объясни ну, Нет, ну, ну, не, Слишком мало вероятно, что я подумал о человеке за несколько секунд до его звонка. Настолько а. мало вероятно, что э, ошибка выросшего здесь не сработает. А как эксперимент? А как эксперим... а эксперимент провести невозможно. Возмож... Не В томограф да. засовываешь человека и а он, что там? Он сутки лежит и ты смотришь, какие области мозга возбуждаются и когда, с какой скоростью. И регистрируешь это. Частота опроса, по-моему, уже позволяет делать. У тебя есть томограф, у тебя есть инструмент, который... Сейчас, что это такое? Томограф? Томограф. А, вот он к мозгу, так. да, подключен. Тебя помещают в специальную камеру с магнитным, да. э, с гиг... это гигантская железяка, в которую uh -huh. тебя засовывают с ну, да. и снимают все действующие в тебе процессы. Так. Сейчас уже с хорошим разрешением, я точно сказать не могу. Да, но мне кажется, что за этот день что-то произойдет из того, что ты хотел наблюдать. То есть как бы все А равно не нужно? У, не... у тебя есть телефон? Тебе с телефона, тебе начинают э, звонить, ты угадываешь либо не угадываешь. Аналогичные вещи, аналогичные эксперименты вставили нет, я же не всегда гадаю. Это как, тебе пришло, что вот блин, я забыл про Серегу и тут Серега звонит. Э, это все-таки не совсем то, что ты говоришь, то есть это... Э, а, ну, я нет, понимаю, Это понимаю, слишком что... редкое явление, то есть ну, ну, есть, э... есть специально... Ну вот люди сидят, твои друзья и думают, вот их специально подговаривают, ты не знаешь, кто из них. Uh -huh. Вот он думает специально, что он тебе позвонит. Тебе приходит, а ты сидишь или лежи, там, лежишь, ловишь какие-то мысли, либо не ловишь, тебе бах что-то, ты раз записал или сказал там. Ну, можешь записать, я не знаю, как это. Сейчас. Но это, это, это, это один из дизайнов эксперимента, который мог бы, ну, может быть, это вскрыть, делали, а может и не вскрыть. ты делали аналогичные эксперименты, отчет был в журнале... Сейчас скажу, ТР был такой переводимый журнал. Mm -hmm. У меня даже где-то на работе лежат ксера. Ну no, да, я появился. там ничего не скрыли, естественно. Да? Там, скрыли? там очень странные вещи были. Им нужно было угадывать, где данные предметы или, или какое событие будет связано с этим человеком через некоторое время, завтра. Они должны были нарисовать, либо описать, чтобы художник нарисовал. Там были необычные результаты, которые говорили о том, что они как бы... Лучше всего они рисуют то, что в окружающей среде, там деревья, дома стоят, но совершенно не могут определить сам центр события. Просто там они видели белое пятно. Эксперименты прекратили, потому что никакого выхода научного из этого не произошло. Деньги вложили, я не помню, какие суммы большие, выхода никакого нет, на том все и закончили. Еще была задача передавать сигнал в подводные лодки, Который кончился ничем. Ну, естественно. Естественно, ты вкладываешь деньги, это. ничего не происходит. Да, да, да, да, да. В это же время у нас ну, через некоторое начинает развиваться мобильная связь, все это становится. Все, абсолютно да, это Абсолютно беспокоит. Да, понятно. То есть на самом деле ответ такой: если что-то в телепатии, мы так и, так и не знаем, потому что эксперименты были прекращены за финансовой нецелесообразностью, это ровно то, что называется резонансов. Выхода нет. А теперь давайте посмотрим другой. Вот, предположим, что телепатия работает. А это, вот если это, она именно это, не работает, а работает иногда. Ну делаете? хорошо, пусть она работает иногда. Это электромагнитный диапазон. Потому что ничего больше мы не знаем. ничего больше. Ну, не... Скажем, это не гравитация, так. не сильная, не слабая взаимодействие. Скажем так, если мы верим в физическую структуру. Да? А во что мы верим? Ну, это наверное, физика, да. взаимодействие. Если, да. если речь идет закон, то наверное это физика. Да. И только электромагнитизм нового поля мы придумать не можем. Мы его бы его сразу увидели в экспериментах. Его нет. На таком mm -hmm. сильном уровне нет. Остается только электромагнитизм. Давайте выберем диапазон. В каком диапазоне человек может? Оптика нет. Оптика работает через Фигурка. глаза. А, рентген, гамма нет. Инфракрасная может быть рядом. М -м -м. Я чувствую. Бывает? Я чувствую тепло. Есть. Такое О, бывает, здесь да? есть борода. Чувствую Бывает такое, значит. Да. Ну ты руками чувствуешь, ты можешь это тренировать. Тепло А есть люди, у которых чувствительность смещена. Чуть-чуть в красную сторону, они видят свечение вокруг человека, эти люди. Как инфракрасное излучение. Тебе нужно смесить... Ты можешь надеть инфракрасные очки, yeah, cool, yeah. и ты увидишь свечение, идущее от тебя тепло, и извили. И даже у рыбок увидишь тепло. У них сердце работает, поэтому выделяется тепло. Да, да, сон кларивый, двоякодысящий. О, oh, смотри, смотри, он это... по-английски cat. Он, он заволновался. Да? Сом по-английски catfish. Это такие... Э, рыба. Кота рыбы. Четыре кота мы Вот. И теперь смотри, что у тебя остается. Радиодиапазон. Придумай. Размер головы 30 сантиметров. Если у тебя есть металлические конструкции, которые могут принимать сигнал, или какие-то антенки, которые могут его ловить и преобразовывать в электричество, угу. то ради бога, как мобильный телефон, ты встроишь мобильный телефон, будешь принимать. А если у тебя их нет. То как ты его принимаешь? Ну, размер тела, да, который определяет длину волны. Размер головы, который определяет длину волны. Ну, казалось бы, сантиметры, дециметры. Но у нас нет инструмента, который будет его на достаточном уровне. По крайней мере, мы не знаем, как из нервных волокон <coughs> сделать такой инструмент. Миллиметры не проходят. Близко слишком. Тебе нужна вот такая э, видимость. Хотя, фиг знает. Миллиметры мы знаем, как они. Ну, это все равно гадание. То есть, пока мы как бы как устроена вот. Сегодняшняя наука обычно строена так: если я не понимаю механизма, то я и говорю, что ничего нет. Ну как бы такая но, охранительная. Ну не совсем так. Как узнали, как бьют молнии? Ты не понимал механизма, ты придумал ну, механизм. Я про шаровой всегда привожу пример. Шаровой до сих пор. Сколько не, уже время прошло, и там ничего не понятно. Там не совсем так. Там есть несколько аналогов шаровых молний. Их создают в лабораториях вообще-то. Но они Коротко живущие. Часть создают из воды, часть из металлических паров. Сколько времени живет такая создана? Uh, секунды. А. И ничего не успеваешь с ними схватить. Нет, успеваешь снять на быструю камеру. А созда... созданные молнии похожи на те, которые видели в жизни? Uh, к сожалению, их не удается измерить. По последним описаниям, что я читал, uh, ну, я, я это специал, прочитал специальную книжку Страхов, Стахов, академик. Покойный уже. У него есть книжка про шаровую молнию. Все случаи систематизированы, классифицированы и подобраны модель в виде э, диполей водяных. То есть их можно выстроить и таким образом сохранить заряд. То есть там, в том числе, когда молния касается, тебя нет ожогов. В том числе, когда она взрывается, рассчитаны... Мы все так бывает, да? Да, Что да, молнии, да. Шаровая молния касалась, нет ожогов? Да, бывали? да. Рассчитывается. Как ее можно вытащить из аккумулятора, как она вытягивается, из розеток. Какая должна быть влажность. Ну, то есть делаются расчеты, которые... Не удается воспроизвести в лабораториях, но делаются оценки. Но есть еще такие механизмы, когда кратковременное касание э, высоковольтного кабеля до воды, куда снизу подведен заряд, приводит к образованию светящегося пузыря. Он выдувается и существует некоторое время. По описанию, такие ш... он достаточно большой, там, до метра он может быть, светящийся красным светом. Такие шары тоже видели. Есть наблюдения разных, от сантиметров до метров наблюдения. Там в этой книжке все приведено, там классифицировано. Там, mm -hmm. возможно, разные механизмы, разные носители. Другое дело, что чтобы существовало минуту, да хотя бы 10 секунд, это не удается воспроизвести в лабораториях. Но это, скорее всего, электромагнитный эффект, связанный вот с каким-то образом сохраненным в ионизованном, веществе, газообразном, то есть это в плазме, вот в этой локальной, вот это электромагнитная вегетка. Это шаровая Ну, шар пока ну да. Ну, не знаю. У -у -у. Это, У -у -у. кажется, не такая загадка, как... Какая загадка? Как телепатия. Нет, задать, сейчас да? скажу. Ты сегодня сказал, среди великих прорывов что-то там. Простые близнецы, нет? Простые близнецы, но ты рассказал так, что стало понятно, что это уже никакая не загадка. А, ну есть. пока еще. Меньше 246, их дофига. И два, поэтому... да, да. Да. Сейчас, которая вообще никак не что это там. Из теории игр даже говорить не будем, потому что это такая. Разум все портит. Не о том. Человеческий разум. Кстати, вот это вот включение разума, да. Включение разума, как бы. Я никогда не мог понять, как деятельность разума может объяснить деятельность разума. Ну, грубо говоря, вот когда э, изучается мозг, мне всегда вызывает как, у меня это вызывает какое-то внутреннее ну, противодействие, что мы изучаем то что, то, что изучает то, что изучает то, что изучает то и так далее. То есть мы То есть наш мозг изучает наш мозг, который изучает наш мозг, который изучает наш мозг который изучает наш мозг, который изучает наш мозг, я всех задолбал. Но ты, это до бесконечности. Я сразу чувствую, что среди твоих родственников есть информатики. Ну, Мишка, хотя бы. Ну да, но меня, меня это как бы... меня всегда вот эти вещи, да? Я как в них, да, в них... Вот в их существовании, да, я всегда угадываю наличие того, кого ты не узнаешь. Господу Бога, то есть. Наше сознание электромагнитное. Если тебе интересно, можно поговорить немножко о Боге, но это, ну, э, это под конец записи. Э, да, не, ну мне, как бы, раз я тебя позвал в гости, то я... Э, Ко мне? Да. То есть ты позвал я, меня в гости? Да. То есть я, я к себе, напросился в гости по Нижний Архиз и позвал, и позвал, и позвал в, гости в, гости в гости на канал. Вот тоже какая-то удивительная рекурсия, да, в этом есть? Да. Вот. Где, где идут съемки? И когда я, да, когда я приглашаю гостей, я всегда отношусь по-другому. То есть даже вот если, скажем, я... Я вообще у меня есть в планах позвать Панчина и его допросить про то, как он э, так вот, ну так сказать, как, какая его картина мира, да, вот в отношении я через полтора... многих вещей, которые он... Да, и, э, и в этом случае я не буду его там, э, ну я буду очень так я, я ему дам слово, я не буду. Им Потому э, что биологам, наверное, немножечко сложнее, что это доказывать надо. А физики и так все знают. Им не нужно ничего. Физики. То есть физики знают, как произошел мир, и. Ну, не хочешь. Слушать, не слушать, нет, нет проблем. Да, а, но, э, как это сказать, вот ты, а ты никогда не думал о том, что возможно, например, знать, что будет после смерти? Или ты не предполагал об этом думать? Ты мне говорил, что это наше с тобой основное различие в мышлении, помнишь? Да, кстати, может, уда, быть. Уда -уда в машине, может быть. У Дауда в машине мы да. с тобой разно поговорили. Может быть и так, да, то есть религия на самом деле начинается, Я могу... в общем-то, не там, где говорят, э, великий взрыв, большой взрыв это дело Господа Бога или это само получилось. Потому что это проверить непонятно, как проверить. А религия начинается тогда, когда ты начинаешь думать, а что с тобой будет, когда ты умрешь? Тебе будет плохо <соц> или хорошо? Я могу сказать так. И будешь ли ты, да? Я могу сказать так: наши атомы и молекулы да, будут жить вечно. А, не молекул, молекулы не будут жить вечно. Значит, примерно через 4 миллиарда лет Солнце нагреется достаточно хорошо. Ну да, Органика да. на Земле исчезнет. Распадется. Да. А, солнце в конце концов, ну, лет за миллиард, наверное, все-таки испарит Землю. Угу. И будет туманность, из которой потом образуются звезды следующего поколения. Я ну, думаю, да. это будет классно. Что будет происходить с атомами? Ну, с сознанием. Ну, вот э, с сознанием. С атомами-то понятно. С сознанием. Значит, если вы трансгуманисты, для вашего сознания предел прекрасен. Его фактически нет, ну, пока протоны не распадутся, конечно. Протоны распадутся, где там оценка жизни протонов была? 10 в 38 степени лет. Нет. К тому времени, правда, и Вселенная может не быть. Ну, предположим, что Вселенная будет. но ну, значит, 10-38 лет протоны просуществуют. Это класс. Вот. Ну, протоны просуществуют, значит... и очень это... далеко. Да. Атомы. вот сразу после смерти. А вот сразу. Если вы трансгуманист, вы можете со временем, усложняя свой организм, переписать свое сознание в керамику. Это тоже будете вы. чтобы вам бы не говорили. Это будете вы и будете такие ходить... Да воспринимаешь воспринимаешь да, что То есть, ты будешь воспринимать что-то? Конечно. конечно. У меня будут чувствовать специальные... там. Я буду телепатом. У меня будут... Ты будешь чувствовать? Ну, единственное, что я могу не дожить до этого. Ну, там, чувствовать, например, чувствовать радость, вину и, наоборот, благодать. Это вот такие вещи. Да, конечно. Да. Вот ты как... Да. Э, как главное, бы... благодать. Я главное вот благодать. Чтобы... Главное, чтобы а. выделялся дофамин. Чем больше дофамина, тем больше благодать. Они связаны. Ну, вот, смотри, допустим, ты живешь сейчас, да? Сейчас. Нет никакой этой... Эм вот этой всей придуманной штуки еще нет. Фигнир да? сказал. Да, ну да. Я не ну, слове, ну, я ну, даже снял да, ну, слово. Да. Слово. Ну, допустим, да, допустим. Этого еще всего нет. И вот ты умираешь. А, ну, хорошо, не ты, зачем ты или я, но кто-то умер, да? Вот он только что был живой, и он потом умер. Это явный такой, ну, какой-то качественный фазовый переход. Я думаю, даже атеисты признают, что все-таки, ну, как бы можно понять, что вот он жив, вот он и мертв, да? А, или не признают уже. Я там не был, не знаю. Нет, не, ну вот... вот человек вот умирает, да? Смотрим, там вот не знаю, на войне. Вот а мы, мы, мы рассуждали о взаимодействиях. Если у человека есть чему остаться, есть чему остаться, он как-то, эта штука как-то взаимодействует с телом. Ее можно измерить. Либо нет, либо она параллельная ему. Полностью. Как она может быть? А как она в реальности, для... где вот эти поведения там. А, другой... вот, мы говорим о другой реальности? Да, вот. А она э... взаимодействует с нашими? Вот, вот интересно. Если с, сознание... человеком, с человеком связано. Ну, вот воспринимание и осознание процесса. Ну, как бы, смотри. То, что я что-то, вот, я вот мыслю, да, как это, что там, значит, существую, какие-то вот эти, да, всякие дела. Но вот что происходит вот с этим, как бы, ощущением? Вот я ощущаю, что я здесь сижу на этой лавке, да? Вот я умираю, да? Вот что происходит с этим ощущением? Если, э... оно затихает. То есть по твоему, ну как бы оно умирает и всем? Но не по моему, у меня нет мнения. Я только ссылаюсь на те работы, которые публиковали, что происходит с сознанием. Из тех, кто возвращался из клинической смерти, хотя все говорили, что это нечистые эксперименты, клиническая смерть не настоящая смерть, раз можно вернуть. Настоящая смерть, с которой вернуть uh -huh. нельзя. Но из клинической смерти, когда возвращается. Ну да, у нас довольно удается... интересно, мы в этом не можем продвинуться никаким экспериментом, потому что мы не можем человеку вернуться из настоящей мы, смерти. Да, мы не можем определить так, что можно вернуть. Вот. Но из клинической смерти в рамках биологии, физиологии, какой то медицины, ну какой, я не знаю, как эта наука называется, о смерти. У человека, человека животных сказать ничего не может. Mm -hmm. Удается объяснить видение и прочие вещи тем, как живет мозг. И есть еще одна вещь, которая очень интересна, мне кажется, очень интересна. Когда говорят, что ты чувствуешь, что кто-то присутствует, это научились воспроизводить в лаборатории. Мне кажется, это серьезно. Это что-то про телепатию? Или... Нет, это не про телепатию, а про магнитные пары. Тебе могут навести определенным <с образом магнитное напряжение, и у тебя определенные доли возбуждаются, я сейчас не специалист, но, но это, конкретно, это Это конкретно лишь... можете посмотреть. вот в этих... Это лишь то же самое, что и про допомин какой-то. То есть это как бы механизмы. Э, опять же, механизмы, это не про Бога, это про то, как вот а, действует. Ощущение, которое человек передает, а, говорит, что да, кто-то есть, он мне помогает. Угу. И это вот ну, ну, да, дальше, это, это это дальше это, это, это, это убирает, механизмы. и опять ничего Это опять механизмы, это наука. Да. Я а, думаю, что такие -таки же вещи вот после можно смерти. делать. А, а после смерти никто ничего не знает. Вот. Сказать нельзя. Отлично. Но нет механизма Нету. сохранить эту информацию. Да. И нет механизма. Потому что вся твоя память mm -hmm. это твои белки. Инсульт как раз это и показывает. Ты разрушаешь области связи со своей памятью, это уже не ты. Инсульт стирает личность. В смысле, после инсульта человек Ну, есть инсульты, после которых человек не восстанавливается. Он теряет личность. Потому что связи в хранении с любовью в голове связи с теми белками, где хранится память, нарушается. Что с ним происходит после инсульта? Он живет. Но это не он. Но это в каком-то смысле слова таком, биологическом. Да? Теперь ты выносишь. Твоя память остается в твоей Возможно, при этом он где-то, вот его предыдущий этот он, где-то на самом деле Предположим, вот, есть, механизм, да? который мы не знаем. Ну, пусть он будет. Пусть это будет электромагнитная, какая-нибудь стоячая фигня в виде неизвестно чего. Ты ее выносишь из тела, но память-то остается в голове. Ты не выносишь белковые структуры, их здесь нет. Не будем говорить, что, допустим, эта магнитная волна, в конце концов, стоячая. Она дисипирует, рассыпается за счет вот этих атомов и молекул, которые летают в воздухе, и стараются разнести. Как в воде ты не можешь структуры создать, все разрушается. Так и здесь это разрушается. Но в голове-то остается все равно вся память, ты не можешь ее вынести. И медицина говорит, что вот конкретные области, где хранятся вот эти определенные виды памяти. Как ты ее да носишь? После смерти она не остается, она разрушается. То есть, твое сознание по твоему, ну, как бы, по твоему представлению просто прекращает существовать? По биологическому представлению. Сознание – это процесс, а личность – это память. Ты же о чем говоришь? О процессе, который ты запускаешь, существует? Или о месте хранения памяти? Место хранения памяти, конкретно, ее можно ну вот гамма-ножом я... гамма разрезать, и человек забывает определенную область. И он уже не тот. Ты можешь сделать несколько надрезов, и ты уже не ты. Ты уже не, не знаешь, как сходить в туалет. Тебя нет. Но, то есть, Инымиславик, ты хочешь сказать, что после смерти, по твоему представлению, а, с твоим вот связанным воображением как бы вот, от жизни, ну, ощущением, да? Ну, оно просто, его нет больше, да? Вообще нет его, что это у нас происходит? Это будильник о а. том, что время... Совсем другой телефон. Будильник, да? Извините. Ну, такой предупреждатель э, по времени. Сейчас он чуть-чуть mm -hmm. перестанет. Значит, представление такое, что даже если мы предположим, что что-то есть, то это не то, что мы думаем, что это мы. Это не наша личность. Это ты буддизм защищаешь сейчас, да? Да мне, я не знаю. Ой, опять закрывает нам. Буддизм как раз, наверное, говорит, что... Ну, ну все равно море там уходят. Часть, Это, это буддистские, да. Что у тебя карма, ты должен там присоединиться вот, к тому состоянию. Ну, ну, на самом деле, я к этому тоже спокойно отношусь. Я просто говорю о том, как бы это бы работало. Чтобы ты был ты после смерти. Тебе нужно, чтобы твои белки, в том, что после тебя остались, продолжали существовать, твои белковые тела. Ну, возможно, я, я не могу здесь ничего сказать, потому что я не биолог. Ну, память то да. То с точки зрения вот этих как бы, с точки зрения материалистического объяснения, наверное, да. Ну, то есть как бы, вот, вот а что, например, вот что ты думаешь, например, про записанные случаи каких-то явных чудес? А, ты это? их отрицаешь или считаешь, что здесь происходил все, чудеса, все чудеса в рамках э, физики. Вот так? Да. То есть это как бы твой, ну грубо говоря, символ веры в каком-то смысле, да? То есть, ну, ты можешь никогда это... не было никакого явления, которое бы противоречило законам физики. А... Вот. Э, ну, это я просто хочу выслушать, потому что это важно. Вот, на самом деле, это действительно важно. Э, если кто-то, ну вот, грубо говоря, есть люди, которые говорят, ну, вот в физическом смысле чудес не, не может быть вообще никогда, а, но на самом деле, вот как бы религия отвечает за наши отношения с Богом, который не, не физичен, но он будет после смерти. А, вот лично я, если честно, я вам скажу, что я считаю, что на самом деле а, вполне себе бывали именно наруши, прямые нарушения физических законов. Значит, но, естественно, не, ты на заказ их никогда не, не вызовешь. А, Это, значит... Сразу, сразу нужно а, а тогда конечно уже понятно что тогда религия стоит в углу, в углу и тогда мы а, сразу все нужно говорится об определениях что мы называем а, нарушением ну, закона физики это мое видение я сейчас как бы да, да. я что... не навязываю то есть я как бы хозяин когда латы гость так да, меня не да. навязывает что мы называем нарушением закона физики вот ты меня можно просить да что мы называем я ну не знаю взял грузовик и взлетел а, вот значит что не мы вернулся. называем это не, не, не обязательно нарушение закона физики почему ну, мы можем придумать объяснение, почему это произошло. Он, например, нарвался на графе нить. Можем такое придумать? Очень так интересно, можно. кстати. Вот это интересная дартовка. Можем придумать. А -а -а. Вот. Очень а, интересно. А, значит, что мы называем нарушением закона физики? Нарушением закона физики мы называем... А, на графеновую нить. А, мы называем изменение физических констант мгновенно. То есть, в единицу времени, не регистрируемых за, ну, к примеру, за поколение. Это нарушение закона физики. А, почему это так? Значит, Любое нарушение закона физики в рамках нашей вселенной, в рамках того, что мы видим и наблюдаем, приведет к нестабильности этого мира. Ну, пример. Константы физические ⁇ это постоянная планка, скорость света, гравитационная постоянно. Меняем скорость света. Да, нам нужно мгновенно перенестись с одного места на другое. Кольца, а чего тут такого? Нет ничего тут такого, потому что чтобы перенестись, мы должны изменить свойства вакуума, в рамках которого мы сможем это сделать. Иначе у нас начнется противоречие между тем, как передается информация. Ну, представим себе, что мы летим, переносим себя со скоростью миллион километров в секунду, а скорость веса 300 тысяч километров в секунду. Между двумя областями пространства у нас возникнет область, то, что называется доменная стенка, которая начнет вести себя нетривиальным образом. Наша Вселенная, как бы кто бы ничего не говорил, штука статистическая. Вы, сделав где-то нарушение закона физики, позволяете в рамках этого вакуума сделать еще где-то. Да, Это же можно сделать. Ну, не знаю, общем, Вселенная э большая. Значит, ты можешь начинать еще, да? творить такие вещи. Если ты делаешь на энергетическом потенциале в рамках нашей обыденной жизни тех энергий, которые не в квазарах, в черных дырах, не при появлении Вселенной, вот не в чистом вакууме, где минимум энергии, а вот прямо вот здесь. Значит, вот такие события могут происходить вот стандартно. Тогда мы их должны видеть. А тогда мы их должны измерить. У нас есть механизм. Но здесь очень много тогда, то есть понятно, что Но, сделав раз, доменные стенки ищутся, то есть в области столкновения разных вселенных ищутся. То есть графеновые нити, да какие-то? Нет, графеновые это нити это в рамках наших законов. сверхкрепкие нити это графеновые. Ты их можешь, они тонкие, ты их не видишь. Ты можешь их подцепить к и поднять. Ты можешь придумать механизм в рамках существующей физики, чтобы поднять машину. Но ты не можешь машину мгновенно переместиться с одного места на другое. Ты не можешь остановить движение Земли. Вот обязательно остановить. Не можешь. А можешь ли ты сделать так, что ты это будешь именно так воспринимать? То есть, вот не первичное ли на самом деле сознание. Тогда ты. То ве... есть ты, как восприятие а... Земли, у тебя это картинка перед твоими да. глазами. Это уже идут игры. Это, может быть это уже идут игры такие. Это, это вот да. Сейчас я прочел этого самого. Так. Там, где жертвовали, вот сейчас, искусство легких касаний, ну, первая часть. Там, начни, где... начни с эллипсизма, что uh. все, все вокруг нас, это то, что мы придумали. Ну, Веритесь в... в матрицу, что мы находимся внутри программы. Программы, которые работают в компьютере емкостью нашу Вселенную. Это что такое? Ну, чтобы все события, которые здесь шли, ты мог запускать в нормальном, естественном процессе, тебе нужно описать все события, как процессы в компьютере. Информатика рудит. Но компьютер должен быть размером со Вселенной, чтобы ты мог действительно какие-то такие вещи прощать. Здесь очень много чего-то, чтобы то-то тебе надо. Каждый такой переход на самом деле не очевиден, да, всегда? Нет, оказывается, можно переписать законы природы, если ты переходишь в планковские единицы. Ну, ячейка памяти – это планковский кубик 10 в 33, составной 10 минус 33 сантиметров. Это самая маленькая личная. Планковские единицы – это комбинации… Трех констант физических, постоянная планка, скорость светов, гравитационная постоянная в мерах длины, времени и э, массы. Так. Ты можешь.. Тогда у тебя получается минимальный размер 10-33, минимальный сантиметр, минимальное время 10-43 секунды. То есть это некие такты и некоторые размеры ячеек. И представь себе, что у тебя такая ячейка, ты в нее можешь записывать бит, 0 или один, Есть, ну, участвует она в данном процессе или нет, например. И запускает процесс расчета. И были оценки от создателей квантовых компьютеров. Вот один из них, он позиционирует себя как один из создателей, Сет Вольт, у него есть книжка «Исчисляя Вселенную», где он показывает, что мы можем просто данное физическое описание представить как вычислительные процессы в суперкомпьютере емкостью со Вселенной, емкость которого растет. Вселенная расширяется, он создает новые ячейки планковские, и процессы таким образом растут. Он показал, что описание как бы аналогично. Но это не значит, что эта физика не работает, это другой взгляд. Ты просто, грубо говоря, дискретизируешь расчеты на очень малых масштабах, которые сложно описать в рамках физики. Но вот в рамках алгоритмического подхода он показывает, что да, может так и сделать. Вселенная квантовый компьютер, который каждое мгновение занимается вычислением. И ты всего лишь лёша. образ в квантовой программе. Но это тоже такие, это как бы умозрительные философские рассуждения. Это, ну да, ты можешь это, это запрограммировать там. локально, посмотреть, как это срабатывает. Ну и там вряд ли что-то реально получится. Ну, мы Похоже, крупномасштабную понимаем, структуру да. мы получаем и без квантовых вычислений сейчас, просто в компьютерах. Мы получаем ее вот с CMB начиная. Ну, отдельно мы смотрим, как эволюционируют неоднородности, отдельно мы смотрим, как растут структуры. И добираемся до того, как сделать галактики солнечной системы. Образование солнечных систем, образование галактик, скоплений галактик, всего распределения вещества в компьютерах сделано. Но, это уже реально. Ряд... физически же не делается это? Физически у нас нет, но мы делаем это в компьютере чтобы сделать физически нам нужны соответствующие объемы большие а как сделать вселенную ну, да. да, сделай соответствующее поле которое раздует области все но это можно но как это сделать теоретически тебе теоретически, нужно, теоретически примерно так тебе нужно взять поле хикса загнать его в непривычные для него условия есть такие работы и оно будет раздувать область пространства в которой находится вы, вы, делали или нет вселенные? дело в том что если ты будешь это делать ты это не увидишь если ты будешь раздувать Вселенную, она уйдет в другие измерения, если твоего выйдет. В, в другом месте ее создашь. Да, да? Ну да, ты дуешь здесь, а дальше что происходит? Ты, ты да, не Я не могу это представить и понять. И вот у тебя выбор. Не понимаю, да, Вот да. стандартный выбор. Я не могу сказать, что наша Вселенная не была создана. Я не могу это проверить. Но вот угу. у тебя есть э, два, э, три выбора. Ты считаешь... То есть создана... Нет, в смысле, что это был акт э, интеллектуальный... Ну, а, осмысленный. Акт, да. Что это был осмысленный акт... Есть, это был осмысленный акт суперсущество. <свят> Но у тебя есть такой выбор. Значит, это было не суперсущество, а, например, ты Леша через 200 лет, который в церкви работает. Ты оператор, который нажимает кнопку, который сталкивает протоны высоких энергий, создает неоднородности поля, которые выдувается фактически ты нажавший кнопку и выдал там. Это первый момент. Ты простой человек, который нажал кнопку. Через 200 лет. Если мы так будем, я не знаю, что... Может быть, уже... Да нет. <соторый> Может быть, мы уже что-то такое <соторый> творим. всего, уже... Либо... Та... Вряд ли через 200 лет... Я не знаю, я, я <соторый> сегодня огласил свой прогноз <соторый> да, у, тебя лет, очень, да. у тебя очень оптимистично. Либо второй случай. Значит, это неоднородности, которые естественным образом возникают в вакуум ты их не можешь оставить Свойства нашей вселенной такое, что в вакууме что-то появляется это колебание полей значит и одно из таких полей это вот такое загнанное скалярное поле которое может что-то сделать в этом месте в этом месте в том месте сегодня завтра в секунду еще будет у тебя выбор ты можешь сказать вот это происходит случайно либо опять гаснет экрана гаснет экран не не не, -не, -не, -не сопротивляется все хорошо на самом деле у меня есть даже ощущение что то что он гаснет это совершенно не страшно Страшно, если останавливается картинка. Да, непонятно, что происходит в этом случае. Но в этом случае мы не да. можем узнать, что она остановилась. почему да. вот, первая остановилась, так и не понял. Вот, Вторая час уже длится. И вот, значит, либо она возникает случайно, либо она создана. Первая не запрещает второго. Ну, вот, значит, uh -huh. ты физик. Ты говоришь, нет никакой необходимости, чтобы это возникало. Или ты физик смещённый. You're biased и говоришь, а я хочу, чтобы возникло. И тут я не могу тебя проверить. Угу. Вот такая проблема. Ну, практика. понятно, да, понятно. Понятно. Не, ну, на самом деле, все-таки, это все равно, мы, как бы, мы, ну, ты, ну, понятно, ты, как бы, загнал все все равно в какие-то научные, да, вопросы? Ну, да, это вот, а... То есть, а, ты, а создание, бы, ты а... все равно созна... сознание, ты воспринимаешь, как... Процесс. Какой-то процесс, который... Вычислительный. Вы, ну, не не, я сознание да. воспринимаю, как вычислительный да, процесс в нейросети. Ты можешь сказать, что вот это? Я бы сказал, что это все вообще, вообще какая-то ну, очень, ну, как бы, фальшивая фотография. На самом деле, все гораздо... То есть, для меня это все игра, вот, все это. А то, что будет после смерти, это не игра. Вот, я бы так это сказал. Для, для верующих человека это так просто. Вот, Но ну, если Игра, это вот эти вот, там, то, что мы какие-то законы пишем, там, если пытаемся тебе, если, это ты, игра такая... если ты физик, тебе нужно будет... Я не физик, я математик, поэтому... Ну, хорошо, нет, вот ты вот э -э математик. Вот обязанности я... как. Ну, да. Значит, ты говоришь, я... Хотя верующие физики есть тоже и немало. Вот, вот ты к этому относишься принципиально и говоришь хорошо, я считаю, что все сохраняется сознание я думаю, что да. да у меня есть нужно, вера в то, что когда нужно, нужно сознание будет такое, а, как сейчас значит, вот так. нужно придумать способ сохранения нет а я понял если вообще будет время Летов, помнишь, поет? Времени больше Летов, не будет. Летов, Летов, это другое поколение. Хорошо, что хоть фамилию тоже Знаешь, да? Фамилию Летов знаю, но что он поет, не знаю. Но, короче, вот эта концепция, да, время, вот сохранится, значит, что есть понятие времени. Время, энтропийное понятие, вероятно, в термодинамике. Ну, и... возможно, после смерти это будет бессмысленный объект. Возможно, опять же, не, не знаю, но возможно. То есть, сознание, которое возникнет после смерти вдруг увидит сразу все как бы четырехмерно, вот как бы, да? Но это я фантазирую, потому что проверить Время, нельзя. время человека энтропийная штука. Человек стареет, и это чистая энтропия. То есть он излучает тепло, у него происходит невозвратное изменение, это рост энтропии. Вот. Если ты предполагаешь, что есть нечто внутри, которое не подвержено энтропии. Ну да, но не внутри. Снаружи? Ну да, где-то. Вне вне физической носитель снаружи. Скорее вне физической а памяти, да. А память? Ну это я не знаю, затрудняюсь. Говорить. Но вот инсульт нам показывает, как. Это очень интересный вопрос. Инсульт... Память. связанная ли память, например, вот это же большой сложный богословский вопрос там, Они если знали... ты забыл, да, свой грех, ты за него отвечаешь или нет. <связь> то есть как а память входит ты, в а если в ты в этих... себе чужой, грех, да, подозреваешь, что это твой? да, тоже как ты при этом вот это вот такие сложные вопросы на самом деле очень а на самом деле ты их можешь решать Я думаю, что они ты, ты их формы. можешь решать в рамках нейрофизиологии смотреть ну, же, что ну... у тебя происходит в мозге смотреть какие области памяти ну это что у тебя подсказки какие-то даст она, ну как подсказки это не подсказки это исследования ты же знаешь мозг это исследование научное не связано с тем кто за что отвечает Наука о том, кто за что отвечает, это какая-то там аналитическая философия, по-моему, называется, да? У кого? Отвечает а у человека другого. или у нации? А? У человека или у нации отвечает? За что? Ну, в данный момент имеется в виду человек. человек. Можно и про нацию поговорить. Но, ну, как бы мы пока на уровне нации не вышли. Мы пока даже вот эту грань, да, от физики к человеку, вот религия появляется все-таки на, на этом этапе, хотя, хотя не, ну, как бы. Когда-то давным-давно э, все же именно клуб какой-то, да, закрытый, вот э, действовал по одинаковым правилам. То есть религия если была чего-то общинная. Если тебе интересно, как сейчас биология объясняет религию, ну, очень интересно. Не С знаю, точки зрения передачи генов. Это очень интересно. Нужно сказать, интересно ли стабили... мне стабили... это, стабили... Стабили... потому что это все равно объясняют люди, которые религии не имеют никакого понятия. Не знаю. Но э, скажем так, в каком смысле мне интересно все, потому что. Вот ты берешь общество. Через некоторый момент возникает религия. Она возникает. Каких... Как, это модель уже не вполне правильная. Какая? Ну правильная. хорошо, какая религия доминирует в мире? Какая религия правильная? Та, которая доминирует, или та, которая не доминирует? А, слово правильное, октябрь, ты. Ну, да, я, я его специально сказал. Заметь, не я. Это, это вызов такой. Это не я. Да? Да. да. То есть есть система мира, ну, фактически есть там несколько систем мира сегодня, да, в мире, э, таких очень популярных. Да. Христианская с некоторыми она, вариациями. Да. Она, по-моему, стоит сейчас на третьем месте. Ислам, и ее, с ее, ее, вклад, ее вклад уменьшается. Ну, количество, в смысле. Количество относительно... Ну, Конечно, христиане не рожают. Да. Тут недавно высказался очень, очень жестко и отчаянно высказался э, Дмитрий Смирнов. Э, Распространенная фамилия. Да. да, Священник, очень известный проповедник Очень жестко и отчаянно высказался на эту тему Что христианам не нужна эта земля И она я, должна принадлежать я, я, я, я, я не скромен? Он женат? По-моему, да По-моему, у что... очень много детей О. Если я не ошибаюсь, да Но вот это, что я сейчас сказал Требует проверки, безусловно Можете в комментариях, кстати, оставить Истинное положение вещей Но суть в том, что, безусловно, это есть Более того, я, как один из вариантов развития человечества, вижу, что устойчиво сохраненной структурой будет ислам, а мы будем в нем такими крупинками, отдельными группами христиан, которых будут просто терпеть. Ну, ну мало, никто не будет убивать деле, людей, которых мало влиятельные. На которые самом деле, скорее всего, не влиять. так будет индуизм. У них наибольший Ты прирост. думаешь, да? Да, у них наибольший прирост. На втором месте будет дарсизм. Лучше вот. прирост не только человечества. Понимаешь, что я Естественно, это так, важный, Естественно. Естественно. По... Вот, индуизм он сохраняется только в рамках, а индусы распространяется очень активно. А вот даосизм воспринимается и другими народами тоже очень легко, потому что он естественно. В этом плане непонятно... Ну, про твои 50 лет я знаю, что будет через 50 лет уже. Вот. В этом плане непонятно... Я это еще расскажу потом на канал, в другой раз. В этом плане непонятно... что. Ну, или ладно, надо сказать, иначе людям уже интересно, Да. Через 50 лет будет, значит, несколько центров жесточайшего тоталитаризма с четко выверенной идеологией конечно, для всех. И в этих центрах будет вполне себе нормальная социалка. И там на минимальном уровне какая-то начальная школа будет. Ну, какое-то такое очень простое существование вот в рамках гомеостаза такого. Ну, Я-то думаю, будет еще искусственный интеллект. И все желающие к нему смогут подключаться через Facebook. Значит, да, сейчас я продолжил Возможно, будут какие-то киборги там, которых как-то будут контролировать, которые будут считать, что они люди, но это я не добавлял. Следующее, будут зоны, зоны, где действует просто банк формирования, и великая империя тоталитарной, тотальной тоталитарной математики – это вся, вся территория русского мира. Мне это очень непонятно. И жить, жить в России будет там Собственно, да, 100, 100 тысяч человек. Потому что население России падает очень быстро. Ну и к тому времени... Нет, нет, довольно много будет жить. Во-первых, он уж падает не быстро. Быстро падает. Нет. В этом году рекорд за 11 лет. После прошлого это из-за 90-х, ты же сам знаешь. Нет, На не, не из-за 90-х как пойдет раз. Растение. Это как раз из-за 2000-х идет падение. То есть видишь, люди... а нет, потом нет, нет, нет. подожди, подожди. Смотри, сегодня рожают те, Кого родили в 93-м, 94 -м, в общем-то. Это уже сгладилось немножко. Ну, не, это, это не, не очень сильно сгладилось. На самом деле, в ближайшие годы пойдет немножко еще вверх. Если ты посмотришь вообще... Ну так, если, похоже, что пойдет. Если ты смотришь планы эволюции э, численности ну, людей, то они все выходят на некую пологую штуку. Единственное, что... Э, э, эта кривая выхода на уположение. почему-то не применима к Индии. Индусы, но никак не хотят э, взаимодействовать с этой кривой. Даже не, несмотря на то, что Классно. им защищают много и что угодно, они говорят, что Классно, да. им запрещают да. использовать да. Э, защиту. Ну, молодцы, поэтому... наследовать землю. Но да. на самом, на самом деле в будет, России будет, будет все-таки довольно много народу. Знаешь почему? Даже если действительно будет уменьшаться население... Кавказ, думаешь, по -моему? Да, во-первых, Кавказ, конечно. А, а, Вы второй? Да, да, да, я че, здесь мы сейчас с тобой сидим, на каком языке говорим? Мы на говорим языки. Ну да. А там стоит... Нет, лучше ну, кавказский. Там, там, там стоит... Мы же не будем мор морочить голову людям, на кавказе по-русски говорят, в общем-то. Да. <laughs> так что, значит, кавказцы... Мы да? два, мы два знаменитых горных кавказцев. Горца. Горца. Горца. Но, в общем, я думаю, что будет жить действительно довольно, довольно сильно, изменится этнический состав, но в нашем понимании они будут русские, они будут говорить по-русски. И значит, и будет еще приходить довольно много змея. Я, я, я сразу а, Не очень понятно, что такое понимание, потому что. Ну, по-русски не важно. Просто только язык. Да. Проще всего сказать, только язык, Вот. Ну и, соответственно, ну это такая картина. Так, опять, да? Нужно а, палочку-управлялочку. У меня вообще есть палочка Издали, Ну, ладно, нормально. Вот, то есть мое мое видение таково, да, а искусственный интеллект, ну там, как что будет с искусственным интеллектом, вообще отдельный интересный вопрос, у меня есть гипотеза, что его не сделают, на самом деле, так вот, если по-честному, у меня гипотеза, что да. просто его не будет. А его надо определить, несколько тестов Тюринга выполнено, теперь я придумал вот такие тесты, <laughs> чтобы он его не выполнил. Ну, примерно в том же смысле, в котором считали, что там в 2020 году будут какие-то фантастические полеты ко всем планетам, и все это не произошло. Ну, то есть вот в том же смысле, что это бы произошло бы, если бы уложили деньги. Произошло бы. Потенциально нет запретов по этому. Ну, ]ности. значит, будет какая-то там суперреволюция, в результате чего не будет уже опять этих исследований никаких. Google сделает все, Что чтобы сделать. Да. Может быть, уже сделал. Вообще интересно. Я подозреваю, что, может быть, он интересный. уже есть. Вот это Он, может вопрос. быть, уже есть, но прячется. Это интересный вопрос. Здесь я, не, на самом деле, я совершенно не, не могу, не, реально вот то, что я говорю там через 50 лет, это все тоже умозрительно абсолютно. Я вижу это как сценарий возможный, а, но на самом деле я ничего не знаю. Вообще ничего. Но я как потенциальный... Что будет, что будет завтра? На самом деле я просто ничего не знаю. Я как потенциальный трансгуманист, а вообще трансгуманист, у меня коронка есть. Коронка это признак трансгуманизма, это уже изменение тела. Да, дьявол в деталях и все но, постепенно. Как, у меня тоже есть коронка. Да, значит ты ты трансгуманист все-таки. Так вот, искусственный интеллект – это тоже мы. Не следует его бояться. Это часть наша, и мы часть его. Это интересная позиция. То есть, если он возникнет, то это и есть мы. То есть, это мы создаем э, свою продвинутую, ну, не версию, своих потомков таким образом. Ну, по-видимому, это прожительный момент. Я не знаю. Ну, и ценности изменятся. Пусть все судят сами, потому Пусть... что я э, здесь я не готов, как это сказать, я не хочу никому ничего навязывать. Более того, по-моему, по искусственному интеллекту даже… Основные церкви еще не высказались, да? Ну, это я тебя спрашиваю, да? Это ты меня должен спросить. Слушай, я не в курсе, да? Основные церкви курсе. еще не высказались по. По-моему, нет. Вот. Мы не в курсе. Мы не в курсе. Но вот э, лично я не слышал, чтобы представители каких-то традиционных аврамических религий э, категорически высказались по искусственному интеллекту. Может быть, отдельные ветви. Э, ну я думаю, если им, его, я если, если им его при... Высказать ли какие-нибудь церкви против зубных коронок? Нет, это... Хорошо. Возражения нету. Значит, все... Ну, вообще это... против врачевания нету возражения, на самом-то деле. Э, врачеванием... Но тут начинается Врачевание. вопрос, что можно заменить, да? Да. Что можно да. заменить? Либо ногу расширить. можно, да? Ногу можно. А расширить... Э... А вот пол сменить, это, это совершенно категорически все высказываются. Это ни в коем случае нельзя делать и но по религиозному и даосизм. Ну, и ну а ну даосизм я про даосизм прости но, ничего не знаю, да. Индуизм и даосизм это будущие центровые но вообще она, носители земной культуры. А Проблема-то какая? Мы, а мы должны понимать, согласны они с этим или нет. Хотя мы не должны ничего. Вот так, мы ничего не должны. Мы еще потому что мы будем жить здесь, вот в этой маленькой разреженной империи математики. В огромном разрежении, Ог но маленькой по, по населению. По да? населению вообще мы будем этими я бы так не сказал. Не я, не сказал. я думаю, что э, я думаю, что население нашей вот этой империи большой, да, э, которое будет расти за счет сочувствующих, я думаю, что и за счет соседей китайцев. тоже. За счет сочувствующих китайцев. Немножко население, китайцев. Население уже растет. Ну и потом соседи, соседи, я думаю, что все равно мы перемиримся уже со всеми соседями. Ты а, к этому времени. К 50-му году. На, и пусть да, Я нам... думаю, что те 150 миллионов и будет. Например. Слушай, нам до перемирения со всеми осталось сколько? Четыре года уже не считается. Но добавим еще лет десять. А это что? Четыре года это смена президента, наверное. Она будет? Вопрос, который ставит меня в тупик. И в каком точном смысле? В каком, в каком смысле? Будет. Смена, да. да. Что такое смена в данном случае? А президент слова уже не важно. Да, хорошо. Вот. Если мы перемиримся после смены, потому что если смены не будет, то мы не перемиримся. Ты так если, думаешь, да? Да, да? Я думаю, никак, потому что не получается. То есть пока... Ну, я бы, пока, я бы оставил пока, шанс. Пока только количество друзей в кавычках. Вокруг Нет, я бы оставил, шанс, я бы оставил шанс. Ну С белыми медведями мы помирились. Ну, правда, мы их... Хорошенько убиваем, когда они звученку просят. С голодухи. они приходят, есть нечего, их из-за этого. Ну, в общем, И я... у нас, кстати, здесь убили медведя. Хрен знает, я бы, оставил, я бы оставил шанс э, на то, что э, на самом Мы деле есть. Мы какой да, есть какой-то какой э, подход Оптимизм, Оптимизм. все же это что такое? Это означает там назначить всюду наши правительства, которые будут нам лояльны. Uh, Я не знаю, что такое означать, uh, что такое правительство, лояльность, это... нам, сейчас, потом. Это такие вероятностные да, функции. Да, да, вот. да. Это все сложно. Но дело в том, что время работает за нас. Почему? Я думаю так. Время работает за нас. Потому что когда территории, покинутые нами, долгое время живут под пятой той самой Соединенной. Эти, эти самые я апельки, ду... да? нет. Я думаю, они не начинают так. немножко по-другому воспринимать Я реальность. думаю, не так. Я думаю, те, кто делает классные спутники, которые исследуют Солнечную систему, те и наследуют Землю, по большому счету. Да нет, а они кто... Солнечную систему наследуют. А, на кто... А, кто, а кто их не делает, тот на это просто смотрит. Нет? Нет, они наследуют Солнечную систему. Они наследуют Солнечную систему. После тех, кто сделает Землю. Я думаю, что они прилетят на этих спутниках на какой-нибудь Марс, там, переселится в Соединенные Штаты Марса. Я, конце не знаю, я не знаю. Я знаю, я знаю людей, которые готовы полететь туда сейчас. И жить, да? В один конец, да. В один конец? В один конец готовы полететь и жить. Я знаю. У меня Йоран, была... Йоран, Нет, Йоран меня... созвонился с Алексом. Нет, у меня была, Помнишь, у, меня была студен... у меня была студентка а, полтора года назад из Голландии, которая сказала, что она... Почему ну, Она сказала, я полечу. Я говорю, тебе же нужно пройти камешку, я пройду. Она чемпионка Европы по тха, тха, Тхаквандо. Как правильно сказать? Тхаквандо. Ну, типа. тхаквандо, тхаквандо. Да. Вот. Европейка русского происхождения занимается астрофизикой и приборостроением. И что, хочет на Марс, да? Шесть хочет на Марс Вамика Ну, и подожди, все-таки если... катакомбы с воздухом нужно построить, да? Там есть места, там есть катакомбы, их нужно просто накрыть. Там карстовые пещеры размером 100 метров нужно накрыть, там все есть. И впустить воздух, да? Просто воздух пустить. можно сгенерировать. Он там есть, там есть кислород. Где? На Марсе. Там есть вода. Там есть лед под, а. под слоем пыли. А, -а, а, там есть кислород из воды. Пыль. Да. там. А, ледяные шапки, все там есть, да? Там, там все есть. Ну, ледяные шапки. там. Да, какой-то запас, запас на первое время, да? Да. Остальное все можно запустить. Здесь нет проблем. Если есть технологии, технологии есть. Uh, радиация не так страшна, все-таки, не так страшна, как про нее думают, чем бы ее не пугали. Солнечная радиация, я в виду. Uh, значит, есть люди, которые готовы это оплатить, отдать свои деньги. Это Илон кто, Маск, да? да? Илон Маск не на это, но есть миллиардеры, которые uh -huh. готовы эти программы оплачивать. Есть люди, которые готовы улететь, есть технологии, есть uh -huh. люди, которые готовы оплатить. То есть, твой прогноз на 2050 год на Марсе кто-то уже будет жить? Будет точно. Мой прогноз. Вот это круто, на самом деле. Это, То есть я, я не вижу. Я а... не комментирую, потому что я в данном случае просто некомпетентен. Я не знаю. То Причем, что это... мы не говорили, нужен на человек на Марсе, не нужен человек на, будет, на Марсе. Да? Есть люди, которые согласны туда улететь. И, И есть, есть люди, которые согласны заплатить. Это да. будет да, произойдет, да? да. да? Вот. Никаких проблем в этом нет. Не как интересно. И команда, которая отбирается, она mm. международная. Те, вот, которые там из 200 тысяч. 200 человек. Вот первый отбор они, когда. А сейчас уже 16... идет отбор, да? Он идет, идет несколько лет, там очень много. Непонятно, чем это все закончится. Либо уже опять закончилось, либо опять это вот сейчас начнется. Но то, что есть такие люди, я увидел человека, который готов пройти. И вот полностью она меня убеждала. Да, что понял. Все, все ей. То есть все нормально для нее. Сложно, да, сложно. Но так и что сложно. И в походу люди ходят сложно. Там крытое помещение, ну и что есть люди, которые живут в крытых помещениях. Ну они там солнце всякие понаставили, да, да? конечно, конечно, конечно. По углам. Конечно, Лампы, да? Да. Какой нибудь видео-виртуальную реальность в стиле Пилеева. Ну это не нужно, мы живем дома, уносить нас Wi-Fi, все прекрасно, да. Ты перекачал сюда все. Другое дело, что связь медленно-зимная, но зимняя и не нужна для этого. Вот. А технологии можно и так перебрасывать. Как интересно, будет колония на Марсе. Вот у нас опять остановилась запись, э, в момент, когда я сказал, что потрясающе будет колония на Марсе, да, вот да. это да. Вот, и, ну, так как уже поздно и завтра надо рано уезжать, э, надо завершить э, на чем-то, да, вот есть одна общая вот, позиция, вот я могу честно сказать, что э, мое восприятие мира вообще просто нас, настолько оно противоположно, да, вот смотри, он даже, даже мне рожка показывает. Оно практически противоположно восприятию Олега, но есть точка сходки, соприкосновения, и она абсолютно общая для этих двух позиций. ма те -ма И Олег даже спросил, математика это наука или искусство? И я первым делом сказал, что это искусство, потом подумал, сказал и наука тоже. Вопрос на самом деле очень серьезный. А, именно потому что я как-то однажды сказал, что философия это не наука, а искусство. Я став... остаюсь на этой точке зрения. Остаешься, да? Конечно, Конечно. но потому что наука это ты можешь поставить эксперименты. О, я, кстати, э, и ты, ты, ты, тоже его. возражаю. И проверить их. А иначе ты занимаешься рассуждением. Ну, ты понимаешь, как много. Да, но я сразу начинаю. Да, сразу начинаю. Принцип фальсифицируемости, что теория должна быть ну, опровергаемой. Да, да, да, да. Но это только для да. естественных наук вообще действует. Да. Да и то, я думаю, что да. не, не действует. Ну вот, это очень интересная штука. То есть математика в этом плане, она, конечно, абсолютна. Есть область науки, которую мы проверить сейчас не можем. Физики, теория Струн. Это область физики, на самом деле, это математическая штука. Но при этом философия. Да? А это не философия. Это ну, потому это что есть не... доказательства, да? Там есть доказательства, ты оттуда можешь делать какие-то построения, но особенность ее состоит в том, что ты все вокруг себя можешь объяснить этой теорией, изменив те либо другие параметры. Она такая хитро параметрическая, что а -а -а. с помощью нее можно. Нефальсифицируемая. Есть... Да, ты ее не можешь опровергнуть, и она подстроится. А -а -а. Вот, но это наука. С другой стороны, мы знаем. Наука. Да. Другой... Это часть математики просто. Математику да. мы по да. определению считаем наукой, поэтому. Математика, это... да, есть много определений математики это язык. Это Математика – это астрономия, я считаю. Математика – это доказательство. Математика – это прекрасная область астрономии, чтобы знает. Она с астрономией началась и из астрономии не уходила. А остальные какие-то приложения, там теории, я не знаю. Какая там твоя а Игровые. А началась? Разве не с… Измерительная математика. Это началась с домами, да, началась. измерительные математик. приборы. Ты высоту силуешься, да, смотришь, да. когда развивается. Не как тебе измерять положение Солнца и делить забавно, Землю? Забавно, и делить да, Землю. И делить прав. свои Возбав вот эти... Это правда. Ну, если покопаться ну, то, что она осталась в астрономии и только в ней, это Все и древние пифагоры, математики, все древние математики астрономы, все древние астрономы математики. Обратите внимание, просто откройте биографии всех Архимедов и остальных астрономов, как Эвклиды и Пифагоры, и узнаете, что, да, астрономы и занимались математикой, прикладной астрономией. Ну, то есть, математика, это, конечно, искусство, но это все-таки наука. А я вообще, честно говоря, если, по правде говоря, я наука считаю очень много чего. Потому что э, я насмотрелся на социальные науки, в которых никакой, не только фальсифицированности, там просто эксперимент поставить нельзя два раза подряд. Я даже условиях. специально, чтобы никто... Э, я, я, я даже не хочу думать. На то, что ты говоришь, ну, то есть, на эти темы, чтобы у меня в глазах ничего не отражалось, ну, ну, просто, а, да, а, ничего. эмоций там, нет, я смотрю, эмоций нет, да. да, но вот это вся вообще целиком, вся эта область тогда не будет наукой, а, вообще вся, вот от начала и до конца, то есть я когда, вот, э, я читал когда эти вот э, рассуждения про то, что теология это не наука, а там в этом, это философском варианте, теология да? это философия, да. и я а это философия слушал. это искусство, ну вот, я это слушал и прикладывал к социологии, экономике, и политологии, у и меня, понимал, что есть, они все тоже сразу под нож и в унитаз тогда. У меня эмоций нет. Нет, я понимаю. Не... То есть, но, ты так но, считаешь, но, да, но, на, самом но, деле. Нет, на самом деле. не совсем так. Если ты набираешь достаточную статистику, ну, социология, да, вот ты строишь не опрос полутора тысяч человек, чтобы понять, как 150 миллионов живет, да, а делаешь опрос 150 миллионов. Она становится постепенно наукой. Вот не, не полторы тысячи, Окей, а 150. экономика не станет. Там вот, игры, поэтому я хотел делать. задать тебе как раз вопрос. С точки зрения теории игр, когда ты смотришь, можно ли восстанавливать полную картину по очень мал малым выборкам, ты можешь что-то по этому поводу да, сказать? Да, могу. Нельзя. Потому что э, люди стратегичные и подделывают данные. Понимаешь? Понимаешь. Я знаю, да, да, да. Выборы в штатах показали и наши выборы показывают, что да, не срабатывает. <къех> срабатывает. Не срабатывает. А... И не только выборы, там куча всего. Ты берешь, а, там собираешь данные о том, какой там был ВВП где-то в чем-то, потом через два года ВВП вдруг меняется в два раза просто потому, что введенные новые правила законообложения заставляют всех врать в одну и ту же сторону. Не контролируя. А это, а это область деятельности человека какая? Экономика, социология? Ну экономика вообще. Экономика. Да и социология тоже. Нет, это все это как бы экономика, социология, политология, теология, философия. Имеет абсолютно один и тот же э, изъян невоспроизводимости. Неподсказуемый субъективизм, да? Да, я считаю их науками, и я сейчас объясню, почему. Объясни, очень интересно. Значит, я под наукой понимаю... Значит, это не будет... Сразу предупреждаю, это неформальное определение. А есть, но, такой, есть такое определение в гуманитарной науки, что по-английски означает arts, что в переводе на русский означает искусство. Искусство, да? Да. Ну, смотри, я считаю вот э, наукой ту область интеллектуальной деятельности, в которой возможно бескорыстное добывание знаний и бескорыстные признанные всем авторитеты, и вот эта авторитетная группа может служить как экспертная и говорить, что вот это мы понимаем, а этого мы не понимаем, и ей за это ничего не будет, вот как бы ни в одну, ни в другую сторону. То есть там, где можно накопить какое-то восприятие реальности общее, общее. То есть, где можно, грубо говоря, составить эм, этот вак, ну, вот э, как называется диссертационный совет? Вот, э, если есть, на самом деле, восьмостой да? ты можешь составить. Ну, э, вот, а... Литературоведение. Ты берешь литературное произведение. Сейчас, ну, подожди, но ну, литературоведение, разве это не наука все таки Ну, я бы не сказал, что это не наука. Нет, то есть, это, Там... вот где кончается По... она? Там, где начинается группка за группкой, и каждая группка считает себя наукой с этим названием, а остальные группы себя наукой с этим названием тоже считают. И считаю, их, остальные их, да, их результаты не согласуются. Вот, Никак, ты, да. вот ты берешь литературное Бьется, произведение, да. и идет интерпретация. И, допустим, три интерпретации отличаются от того, что хотел сказать автор. И они будут биться, вот эти разные школы мы будем, московская да. и питерская, например, да, да. будут биться до последнего, потом говорят, что я... автор вообще ничего этого не хотел да. говорить. Здесь я вот уже готов сказать, что это не наука. Наверное. Это искусство. Да, но, но наука все-таки там, где есть а, вот как бы накопленная. Понимание процесса. Вот история. История это наука. И, когда там есть численное выражение. Когда ты делаешь при, при привязке событий к астрономии, это становится наукой. Вот Отличной. Не, вот тут я не могу. Когда сроковать. ты начинаешь а -а -а. смотреть э, это тоже наука. мотивацию событий, а -а -а. почему а -а -а. началась война, и у тебя две страны, участники а -а -а. этой войны, говорят противоположные вещи, не вот, наука. вот тебе вопрос. вопрос. Вопрос угу. полукриминальный. Отлично. Отличная тема. Захват Казани. Угу. Это было присоединение угу. в рамках да. ура, расширения России. Или это было уничтожение да. народа? Да, все понятно, да. Ответ состоит в том, что это, конечно, было присоединение. А у меня нет ответа на этот вопрос. Да, я понимаю тебя. Но дело в том, что история становится наукой. Прости, когда она становится парис религии, доминировавшей на этой территории. То есть, когда ответы зависят от религиозного взгляда. Вот ответ на заданный твой вопрос, он, он дается христианами именно так, как мной, и это дает ему валидацию через христианство. А через... Э, через ислам? Вы, через современный ислам тоже. Эм, ты понимаешь, да? Я не понимаю. что не такое современный, современный ислам? Сегодняшний разрешенный современный ислам скажет, что все было правильно. Или обойдет этот вопрос аккуратной стороны. Или обойдет, значит не скажет ничего, но значит есть другое Вопрос мнение, интересный. Значит есть другое вот, Например, как учат этому в Казани на уроках? Можно я, ли это узнать? Я не знаю. Это нужно посещать соответствующие уроки. Но давайте но, посмотрим Но, но, но, но не отменяй, что я сказал, что Если, вы, зрения, если вы скажете, когда в был захват Казани, или с, каким, году, или с каким астрономическим событием это связывается, это уже начинается наука. Если вы смотрите, как да, у вас я тебя изменяется понял. длина черепицы, я тебя в зависимости от истории, длина... Библиограф э русской империи Волков, записавший 3 миллиона имен служилых лиц, это наука, потому что он записывал просто данные. А интерпретатор <связанная <связанная бывший, бывший министр науки, это не, это не наука никакая. Я тебя понял, но мне кажется, что, то есть я с этим не согласен. Я согласен с тем, что это то, что ты говоришь наука, но не согласен с тем, что то, что я говорю не наука. То есть утверждение о том, что захват Казани это очень позитивное действие для русского царства, является на мой взгляд научным, разделяемым большей частью ученых. И, ну, как Каких на ученых? На территории просто. России? Да, и даже я думаю, что и Казань тоже, в общем. То есть, Нет, уже ну, Казань это территория уже... России. Да, на территории. Вот. А есть еще другая территория. Да, но на другая земле. территория на Земле не имеет отношения к нам. Не к имеет, к другому... но там большинство людей живет. А, да, но они говоришь... как... не могут иметь отношения. Они не могут иметь отношения, но а останется в истории то, что останется в мире. Отлично, отлично. Вот это все очень, вот как бы, смотри, это очень важные слова. Я... Э... Это вообще слова об истории. Это история. очень важные слова. Да, история. История. когда стоит история, все, это уже что, как бы... Что это... за тип науки история, да, когда, да, да, что э... это когда это она науки. представляет то, что говорят большинство. Но большинство и меньшинство согласятся с тем, когда были астрономические события, затмения. Ну да. То есть, по-твоему, это и, и все. Остальная часть истории является философией, на твой взгляд. Объяснение мотивов да. и интерпретация да, событий не является философией. философией. Не согласен. Не согласны. Спасибо огромное, Олег. Олег меня позвал в гости. А я Олега на канал. Круто.